Добрый день, с вами я, Богат. И сегодня мы с вами на платформе MetaTrader 4 разбираем по моим торговым системам позицию евро-доллара. Давайте мы посмотрим и краткосрочные наши планы, и долгосрочные планы. Переходим на часовой график. Здесь мы видим колоссальнейшие разварменты которые мы с вами хватали э, на прошлых днях и на прошлых неделях. И теперь, что же у нас происходит э, здесь? В краткосрочном плане мы ждем разворотного момента от э, обновления низов. здесь На четырехчасовом графике мы видим, что валюта евро, пара евро-доллар у нас остановилась. В довольно таки узком коридоре Который будет прорываться Как вы думаете куда? Конечно же вниз Вот сюда Вот к этим низам Давайте еще лучше посмотрим Куда же будет прорываться Вот мы видим сопротивление На графике с которым столкнулась пара И соответственно Естественно Она будет идти вот сюда Для того чтобы обновить наши низы Посмотрим у нас э, тенденцию на недельном графике. Видим, что тенденция у нас волнообразная, но тенденция у нас нисходящая. То есть превуалирует у нас преимущество нисходящий тренд на недельном графике. Соответственно, тот скачок, э, отскок, который был сделан парой, в скором будущем он у нас пойдет вниз. И, как всегда мы знаем с вами летом, у нас идет э, рост доллара и падение евро. Дальше смотрим еще у нас глобальное развитие, это месячный график. И видим, что здесь у нас тоже, тоже, тоже, тоже самое. Давайте перейдем к следующему графику. Значит, здесь у нас тоже э, по паттернам мы с вами работаем. Дальше, значит, здесь сформировался паттерн горлея, бабочка горлея, и здесь мы взяли с вами нисходящую позицию, которую до сих пор держим. На дневном графике то же самое, видим, все происходит, да. Здесь у нас тоже аналогичная ситуация. И давайте вот задержимся немножко на этом графике, здесь здесь смотрите что у нас происходит значит уровень 103 и 6 да ну давайте возьмем 104 когда у нас было здесь это был у нас 2017 год 2017 год тоже лето тоже это было лето да поэтому но несмотря на все это Валюта у нас скакнула за скользящие средние выше. И э, первые предпосылки нисходящего движения мы видим вот по красным э, отмашкам нашего индикатора. Значит, здесь у меня собран, как вы видите, аллигатор в полном его в сборе, да? И плюс наложены еще э, средние скользящие. Давайте пойдем начало вверх здесь у нас э, отскок мы видим при нисходящем тренде если мы с вами давайте вот так вот нарисуем да вот так вот видите нарисовали э, среднюю линию тренда то есть трендовую линию которая идет по верхушкам максимумов и мы видим, что замечательный момент был, ну это было давно, конечно, но все-таки отскока. И сейчас у нас цена скоро подойдет тоже к этой линии отскока. Здесь у нас формируется ниже другая линия. Вот она. Давайте не по самым низам ее проведем, а чуть-чуть выше. Значит, Здесь у нас соприкасаются 1, 2, 3 крупные точки которые цена протестировала, но не пробила. И в любом случае она будет двигаться сюда, чтобы их опять либо протестировать, обновить, либо двинуться дальше. Но я думаю, политические события и экономические события нам не дадут пробить в этот уровень, но тестироваться он обязательно будет. И сейчас очень интересный момент для этого действия. Давайте вернемся на графики пониже. Значит, смотрите, что происходит у нас на дневном графике. Так же, как и на предыдущем, мы видели, что цена у нас замерзла вот в этом коридоре. И здесь мы тоже можем провести нашу линию. Ну вот мы точных точек мы не можем с вами дать, потому что они, видите, колеблются то одно, то другое. Да? Но проведя вот такую вот линию, мы можем четко гарантировать, что цена у нас двинется до средних скользящих. То есть это у нас порядка, порядка 200-300, может быть, больше пунктов да? вот до, этой, до этих средних скользящих. Значит, сигнализирует нам индикатор красным цветом наше движение, здесь у нас уже э, средние скользящие прорваны и цена у нас двигается ниже и ниже. На часовом графике то же самое, на часовом графике мы с вами будем ждать отката наоборот до средних скользящих и будем входить в сел, то есть входить на низ, на нисходящий тренд именно от средних скользящих. Так, дальше, что у нас происходит на Ишимоку? Мы видим, что цена у нас ниже облака и двигается вниз, то есть это тоже сигнал подтверждается, да, здесь у нас ситуация пока до облака, но тоже стрелочку мы получили на движение вниз, как и все остальные графики. Значит здесь канальный индикатор, который я очень люблю. Здесь мы не меняем с вами таймфрейм, здесь стоит у нас 15-минутный таймфрейм и до минимума сведены все эти показатели, да? до минимума сведены, как бы сведен график, мини минимализировать. Значит, здесь краткосрочно можно покупать. На, кратком, на, на краткосроке до первой, первой линии канала. Да, и отсюда опять входим в позицию Short Sell. Здесь тоже видим трендовые и нисходящие движения. Здесь на канальном индикаторе тоже самое все происходит. Видите, сигналы у нас идут на нисходящую позицию и на долгосрочную затяжную позицию роста доллара евро будет потихоньку снижаться и доллар будет потихоньку расти а параллельно давайте будем смотреть с вами ну не сейчас а в течение недели в течение месяца и следующих месяцев будем с вами смотреть позиции евро и позиции доллара на экономических и на политических новостях Будем следить за финансовыми рынками, будем следить за банковскими стратегиями с вами по фундаментальному анализу и будем следить обязательно за процентными ставками и за безработицей, что крайне повлияет в нашу сторону. Технический анализ мы с вами провели, теперь мы точно знаем, куда двигается пара, и теперь будем ловить новостные моменты, чтобы четко войти в нужную нам сторону, то есть в сторону роста пары евро/доллар. Ну что ж, всего доброго, с вами я Богат, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за, за моими выпусками, здесь мы с вами периодически будем анализировать на долгий срок валютные пары, если вам понадобится анализ по другой валютной паре или же по криптовалюте, пожалуйста, пишите свои комментарии, ставьте Значки лайка, подписывайтесь на канал. И такие новости, такие сообщения регулярно будут выходить на канале, потому что это канал именно посвященный заработку в сети интернет. Всего доброго, с вами я богат.